Друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, к авторским стихам и песням нашего канала. Сейчас я вам представлю очень интересную работу. Я думаю, вам понравится. Эту песню я сочинил по рассказу одного приятеля рассказав мне недалеко в прошлом такую историю в его эпизоде жизни. Вот. Прошу послушать вас всех внимательно, оценить. Ну что, скажу, поехали. Но прежде чем я начну петь эту песню, вас всех для начала поздравлю с маслицей, с наступившей. Всем здоровья, счастья, благополучия, мирного неба. Итак, поехали. Вот у нас, у мужиков, всегда есть повод. Каждый раз за что-нибудь, конечно, пьем. Как всегда, без разговоров и беседу за бутылочкой ведем. Вот один пример, друзья, совсем реально любит тешу мой приятель, как жанок, выпить с тёхи со своей весьма понятно как готовит теща, нравится ему. Теща любящая знать живет в деревне Паня сад и огород скотина есть Едет дядь на масленицу к ней намеднет Разносолов всяких у нее не счесть Теща стряпает блины к приезду зятя Повод есть не обойтись без суеты Самогонку гонит, как всегда не глядя Едет к теще взять деревню на наполненную. Обнялся родимый взять за своей тещей. взятья милого усаживает за стол. Разносолодь подает на стул попроще Да придачу очень крепкой самого. Стопки две откушал блинчики в сметане, здесь с любимой тешей хлещет самогон, Самогон обоих точно одурманил, Зашатался от веселья весь дом, Соблазнив родного взять в баньку теша. Что там было в бане, я вам не скажу. Как бы выразиться вам, друзья, попроще? Теща, скажем, разом нравится ему. Самогон, допив да, блины, да, в остатки, Распрощался с тещей зять, да, ай, да. Помутнело все от масленичной пьянки. А еще в придачу ждет его жена. Что-то как жена, не стала, По глазам любимого все поняла. Вот такая теща, ох уж эта мама, Мама удачу дочурки мужа убила. Так что с тещами, друзья, поосторожней, не смотрите, что жены родная кровь. Сторонитесь вы таких застольев прочим, Как приятель мой забыл, что есть любовь. Так что с тёжцами, друзья, поосторожнее! Не смотрите, что жены родная кровь. Сторонитесь вы таких застольев прочим, как приятель мой забыл, что есть любовь. Масленцы во всех, друзья, Всем вам желаю здоровья, крепкого счастья, любви, Надежной опоры семьи, Мирного неба, Спасибо вам всем за внимание и понимание. С вами был Алексей, доктор Лешин. Пока-пока.